всегда защищал слабых посмотрите какая страна слабее огромная россия или маленькая украина какая страна слабее украина когда говорят что если бы ничего там захватила бы украина там россию и так далее мне смешно становится почему чем захватили ведрами маленькая страна не может захватить большую страну у которой ядерное оружие Эй, что там с ними далее это не смешно на самом деле далее второе напала большая страна на маленькую страну какую позицию я должен занимать конечно позицию защиты я буду защищать всегда эту страну потому что эта страна является страной на которую напали а ее нужно защищать третья идея когда я высказался в ютубе или в Ютуб, мой канал чуть не заблокировали за эти видео а также мои ученики школы которые которые находятся за поребриком начали говорить мне то есть я каждое утро просыпаюсь и говорю пусть все ученики школы будут счастливым пире рое рое там берут у меня прибежье и так далее но ученики школы написали мне твоя мать живет в Крыму, мы приедем и ей будет плохо, подадим заявление, там, подадим заявление на твоего брата, там, сделаем очень плохо и тебе будет хана, ты неправильную позицию занимаешь, ты придурок, и вот мы тебе покажем, что с людьми, что с ними, что с людьми, им надо железные кольца на шее одеть, Конечно, они больше не написали, я могу сказать, почему. Потому что с ними случились нереальные неприятности, которые их теперь ожидают. И они уже не доедут никуда, потому что, скорее всего, ну, не надо таким людям, как я, что-либо такое писать. Почему? Это святое, а я умею делать гадости. И тут такой вопрос. Что, если в голове человека кто-то начал ругаться и что-то требует? Я обычно говорю, это может быть все что угодно, но в эзотерике, которую я преподаю, это называется влиянием или подселенцем. А тот, кто разговаривает с вами, подселенцем. В исламе говорят еще джин, в тибете говорят гневный дух. Такой дух может иметь любые классы, их там классифицируют, считается, что есть